Паспорт давайте. Вы будете сидеть вот там в зале и слушать лекции три дня. После трех После дней мы с вами будем разговаривать дальше. Пишите 400 сон. Вот тут. Пишите 400. Вот тут-вот. Вот, вот, вот, вот в сон. этой клеточке. Вот, вот, а для тут. чего? Ну. Обязательно. Это обязательно. Это обязательно. Вот, скажите мне, зачем мне эта литература на, на это, на, на работе, прикиньте, литература на работе, это вообще обман невидимости. Всем привет, с вами я, Аделет, и сегодня мы покажем... Как обманывают, как разводят школьников и так далее. И перед тем, чтобы начать, сейчас я вам переписку сделаю. И все это в экране вы увидите, чтобы чтоб не говорили потом, что я обманываю и так далее. Давайте поехали. Макарта уже проверила. Так, это... Так, а что здесь не запомнили? М? Здесь что не запомнили? А вот здесь, вот здесь что не запомнили? Так, Лицей 98, закончили лицей? Да. Учебу, да? Ага. Кто специальность? Программист. Программист, напишите здесь. Потому что анкету будет комиссия рассматривать. Так, как фамилия? Фамилия как? Алмазов. Алмазов. Да. Надо это четко писать, фамилия. Это вот Л, да? Да. Надо хорошо писать фамилию. Алмазов, Алшамов, или как там, Алшазов, или много же фамилий, а этот, фамилии. Вот так пишется. ты Вот так пишется. Адилет. Или Адишет. Или Адилет. Можно и прочитать. Адишет. И это. Поэтому надо фамилии, цифры хорошо надо писать. А угу. вот это что такое? О чем? Первые деньги, да? Угу. второе вот что? Второе. Деньги, льготы. Карьера, а первое что у вас? Это второй у вас? Деньги, льготы. Второй, да или первый? Важность. Только. Это какой? Первый или второе? второй? Второй. Угу. Третья. Зачем мне третья? Важно вот. Да одному же надо. Нет, третье еще. Что вот из этих надо же выбрать? Тут надо все это ставить. Какой вот первый, например, вот, деньги, второй. Тоже вам написано, что для вас имеет наибольшую важность. Указать ну, подарки раритетности от... от 1 до 10. Да я один написал. Все. Нет, вот из них еще что важное для вас? Близость дома, 8, стабильность, да. а? дружелюбный вот коллектив. Да. Ну хорошо, все, вот так вот, третий будет. Все, да. Дружелюбный коллектив. Все. Все, сейчас это, посидите здесь. И сколько минут? Посидите, сейчас этот человек выйдет, это собеседование с вами проведем. Ага. Садитесь. С вами. Yeah. Я Цимбалова Людмила Михайловна. Я проведу с вами собеседование вместо культи вот. беканы. Его... Она отсутствует в офисе в данный момент. Mm -hmm. Проведу я с вами. Так. Вы, а вы, так скажите мне, ваши фамилии. Алмазов. Алмазов? Угу. Да. Алмазов, Адилет. Ага. А чисто нет, да? Нет. Нет, вот, хорошо. Так, дата рождения. Да. Угу. Вы проживаете постоянно в Пешкеке? Да. Да. Угу. Так, 705 У вас? Да. На каком номере? На этом. На этом же номере. Да. Хорошо. Вы работаете или учитесь? Нет. У. Раньше Учите? работал. Ага. Хорошо. Так, вам сколько полных лет? Два. Девятнадцать. Девятнадцать? Да. Девятнадцать. Вы не учитесь, да? Девятнадцать лет. Угу. Вы работали программистом? Нет. А тут... А, а это что? Это специально. Я учился. На программистах, Да. Угу. Ну, вы доучились, нет? Вот да. угу. Ну, вы расскажите мне про себя. Что у вас как там? Где вы учились? Что у вас было? Я учился на программиста. Угу. И после учебы сразу пошел на работу. Угу. Работали где? Работал я... Угу. Кот, -кот, да. угу. А тут кроме русского и, и кыргызского языка вы никакими языками не владеете? Нет. Нет. Я вам расскажу, чем вы будете заниматься. У -у -у. Вот. И мы с вами поговорим. Так, компания.. Наша была основана на территории России в 2009 году, а в Кыргызстане был основан филиал в 2018 году, в конце года. Вот. Компания занимается оптовыми поставками товаров повседневного спроса и рекламой, информационной, рекламной информационной деятельностью. Так, работа организационного характера в офисе с документами с людьми на телефоне. Это обработка звонков, документации. Вас такая работа устраивает? Да. Хорошо. Так, а сейчас я вам расскажу, как работает наш офис. Наш офис работает с 9.00 до 18.00, до 6 часов вечера. Пять вот. дней работаем, два дня отдыхаем, субботу, воскресенье. Вот. Вы на какую работу хотели бы? Как на подработку или на полный да, рабочий день? На подработку? Полный. Полный. Да. Значит, с 9 до 18.00 вы хотите работать, да? да. До 18.00, да. Да? да? Хорошо. Вообще у нас есть еще и гибкий график. Если хотите, пожалуйста, можно и гибкий график вам подобрать. Но, но вы хотите на полный рабочий день, да? Все. Так говорили, что касается оплаты, ну, первый месяц будет оплата от 10 до 12 тысяч. 10-12 тысяч. И так как наша фирма, она организация коммерческая, то за просиживание в офисе деньги не платим, а платим за объем работы и результат. А палата производится с 10 по 15 и с 25 по 30 число по ведомости на руки. вас такая оплата устроит? Так, работа официальная, компания платит все налоги, вам никуда не надо будет подходить и оплачивать за что-либо. Поговорим с вами на о... технической стороне вопроса сотрудники у нас проходят базовую подготовку вы готовы обучаться да, да. да. вот базовая подготовка у нас проходит три дня угу. вот. по полтора два часа в день вот. и является обязательно для всех сотрудников вот. Так, обучение Полтора Два часа так. Обучение полностью бесплатное Но выдается литература В процессе обучения Для вашего развития, mm -hmm. для изучения дома. Так как это является собственностью, имеет ценность, то выдается литература под залог. Залог составляет 400 сумм. По окончании обучения вам эта сумма возвращается обратно. Она Что такое залог, вы знаете? Залог. Да. Что? Нет? Не, не ну как? Вот вы брали когда-нибудь коньки, лыжи, что-нибудь на прокат брали? Да. Вы там оставляли паспорт, да? Или сумму денег? Нет, я Ну, оплачивали. Ну и здесь вот эта сумма для вот 400 сумов угу. залоговая. Вы платите за то? Вот вы возвращаете нам литературу, а мы вам обратно возвращаем денежки. Чтобы вы эту литературу не потеряли, а вернули нам. Поэтому берем 400 сомов залог. Вам не одна книга будет даваться, а периодически, каждый день будет даваться, выдаваться литература. Вы От... поняли это? Ага. Отлечу эта книга. Чтобы вы изучали, вы будете писать конспект этой книге и будете потом разговаривать с наставником со своим так. Так. компания постоянно проводит для своих сотрудников тренинги семинары обучающие курсы для повышения квалификации Сегодня вечером состоится совет руководителей, где будут рассматриваться все анкеты, в том числе и Ваша. Если Ваша кандидатура будет одобрена, Вам обязательно позвонят с 20 до 22 часов. А если не позвоним? Нет, обязательно позвонят. В любом случае позвонят. Одобрят ли вашу кандидатуру, не одобрят вам, это озвучат. Я, обязательно. Знаете, я сюда приходил уже столько раз, и никто не звонил мне. Никогда не звонили так, вам? Честно. Нет, вот сегодня не вам позвонят, обязательно позвонят. Никто не звонил, честно. Вот, позвонят. Это, Если может, не позвонят... Все, позвонят вам вечером. Позвонят обязательно. Это гарантия. Вот. С, с, 10, с 8 часов вечера до 10 вечера вам обязательно позвонят. Вот, на, а вот. И вам что? скажут результат собеседования, что вы прошли или нет. Вот. Так что надейтесь, ждите. Все, мы с вами так обо всем договорились все мне было приятно с вами познакомиться mm -hmm. всего вам доброго mm -hmm. так что позвонят обязательно не переживайте okay. обязательно позвонят с восьми да, да с 8 вечера до десяти только uh -huh. возьмите трубочку пожалуйста и uh -huh. все а то вы куда-нибудь телефон положите а потом будете говорить что вам не позвонили а вам позвонят okay. uh -huh. 5, uh -huh. да, на этот, да, да, на этот ваш номер вы же сказали что это ваш uh -huh. номер все на ваш номер uh -huh. позвони такой ну или на, на WhatsApp могут скинуть вашу инф... вам информацию uh -huh. так что смотрите и вконтакте ну поговорят с вами вживую uh -huh. так что не переживайте uh -huh. Вы сами заполните, или мне заполнить вместо вас? Все. Мне паспорт давайте. Зачем? Мы будем заполнять бумагу. Давайте вот это все влез. будем заполнять, чтобы вы прошли базовую подготовку. Вы будете сидеть вот там в зале и слушать лекции три дня. Вы угу. готовы к этому? Угу. Все. Так. Три дня и после трех. После трех дней мы с вами будем разговаривать дальше. Готовы ли вы будете работать дальше, или, или нет? Или, может быть, вы э, будете потребителем продукта. Вы, мы там потом с вами вывод послушайте школы и для себя решите, что вам делать дальше. Хорошо? Паспорт мне дайте, пожалуйста. интересно пожалуйста пожалуйста пожалуйста вот там, ручка пожалуйста вот пишите алмазов оделет завтра у нас с одиннадцатого пишите одиннадцать ноль три Ноль три. Да. Так, одиннадцатое и по пятнадцатое По пятнадцатое А этот? По пятнадцатое ноль третье. Потому что там выходной день будет. Потом вы пройдете базовую подготовку. Вот. Так. Для получения информационных материалов за, так, за логовую сумму 4. вы даете в размере 400 сумм? А? Вот тут пишите 400 сумм, вот тут пишите 400, вот тут вот, вот, вот, вот, вот в этой Сумку. клеточке. Вот, вот а тут для тут. чего? Вот. Обязательно? Это обязательно, это обязательно, 400 сумм, 400. Угу. Угу. Так, вот тут пишите четыреста. Так, ладно, не, это попутно. Так, а вот тут пишите Цимбаловой. Mm -hmm. Пишите Цимбаловой что вы мне дали эти 400 сомов. Вот цимбаловый. -M. 7, 7. M. Mm -hmm. Обязуюсь так, материалы возвратить. Вот здесь подпись ваша. Тут вы обязуетесь mm -hmm. Mm -hmm. возвратить мне эту литературу? После того, как вы вам, вам прочитают все это, вы будете мне возвращать литературу. Вот тут вот распишитесь. Угу. Так. Залоговая сумма выдается только после прохождения всех трех лекций базовой подготовки в течение 15 календарных дней после оформления. Вы поняли это? Здесь, значит, мы с вами... Так, дата, пишите. Завтра у нас 10. 10. 03. Ладно, это время в 11 часов вас устроит? В 11 часов. Что? Лекции будут начинаться. В 11, не позже. В 11.00. А в 10. А вот здесь... Нет, в 11.00. А? в одиннадцать в одиннадцать ноль ноль вот так десятая одиннадцатая пишите одиннадцатая так в одиннадцать ноль ноль тоже тоже в одиннадцать ноль ноль все будет в одиннадцать ноль ноль так потом у нас значит это у нас пятница суббота воскресенье у нас двенадцатое тринадцатого тринадцатого 13кры на да, в 100 вот все вот 14 вот. Так, по 15 число значит мы с вами написали да здесь да по 15 на 3 -е. так здесь мы что заполняем дата выдачи наименование материалы подписи искателя так здесь значит вам будет номер один два три будет выдаваться литература с графиком прохождения информационного вот скажите мне зачем мне эта литература на это на, на работе прикиньте литература на работе это вообще обман не видит